Привет, интернет! Я, к сожалению, приболел, и все мои планы на отпуск сильно изменились. Так, забыв о дороге дальней, я снова отправился искать интересности у себя под носом. Не стал игнорировать и коронавирусные ограничения, которые сейчас существуют и в нашем регионе, и в соседних. Выбирал из открытых пространств и решил, что будет неправильно, если я не покажу один из главных символов, земли Владимирской. Это боголюбовский лук вместе с прекрасным храмом Покрованнерли. Нерли. День выдался жарким, поэтому запасаемся питьевой водой и в путь. Боголюбовский луг – это государственный историко-ландшафтный комплекс регионального значения. Образован постановлением губернатора Владимирской области в 2003 году. Расположен в Суздальском районе южнее поселка Боголюбова, в месте впадения реки Нерль в реку Клязьма. К сожалению, я попал в синокос, и глядя на эти кадры, трудно говорить о растительности, однако боголюбовский лук действительно является флористически богатым урочищем. По современным данным, здесь произрастает около 290 видов сосудистых растений, в том числе многие редкие виды, 4 из которых внесены в Красную книгу Владимирской области. Нужно ли напоминать, что въезд сюда на авто и мототранспорте запрещен? А то, глядя на все эти погрузчики, тюковальщики и сеноворошилки может создаться ложное впечатление. Знакос не оставил меня уж очень довольным, но вот птицы с удовольствием ищут себе пропитание. Кстати, все они сидят открымший рот, сегодня жарко даже птицам. Ворон и ворона относятся к разным видам семейства врановых из отряда воробьинообразных, но вот существует практически бок о бок. Одно из первых научных описаний Боголюбовского луга, растительность которого имеет местами ксерофильный облик, составила группа ученых под руководством Павла Ярошенко. Ксерофильный это, то есть в условиях крайне низкой влажности. Рельеф здесь носит явные черты бывшего в прежние годы заливания. Вдоль русел Клязьмы и Нерли рельеф гривистый. На гривах луга остепнены, что выражается в обилии таких видов, как ускалистый мятлик и в примеси таких, как типчак. Там, где типчака особенно много, можно признать даже уже не лук, а степь. Но степь с обилием типчака встречается лишь сравнительно небольшими участками порядка 500-700 квадратных метров по наиболее возвышенному рельефу. Это цитата из путеводителя ботанических экскурсий по Владимирской области 1971 года. Ba-da-ba-ba-ba ba Помните одну из предыдущих серий про разлив в спас купалище, то боголюбовский луг это тоже очень хорошее место для наблюдения весеннего паводка или разлива. Но и конечно этот материал был бы неполным без храма Покрована Нерли. Некоторые мои знакомые из других регионов сообщают, что этот храм они считают одним из главных символов города Владимира наряду с золотыми воротами. Обычно храм открыт для посещения в светлое время суток, но часы его работы смещаются в зависимости от времени года. Принято считать, что храм на Нерли это в принципе первый освященный храм в честь покрова Пресвятой Богородицы. В календаре русской церкви эта дата появляется по инициативе Андрея Боголюбского в XII веке. Она напоминает о событии, произошедшем в Константинополе двумя столетиями ранее. Богородица явилась юродиуму во время осады византийской столицы, после чего иноземные захватчики разбежались. Место расположения храма уникально. Покровская церковь выстроена в низине на заливном лугу и стоит на рукотворном холме высотой 3 метра и площадью около 23 соток, на котором располагались и другие монастырские постройки. Церковь находилась практически на речной стрелке, оформляя перекресток водных торговых путей. Снаружи сохранились резные настенные рельефы с библейскими фигурами, птицами, животными и масками. В центре изображен царь Давид, читающий псалмы с поднятой благословением тесницей. Рядом лев, символизирующий княжескую власть, и голубь, знак духа и кротости. Отдельно хотелось бы сказать пару слов о желтых кувшинках, которые растут прямо возле храма в Старице. Это растение очень красивое и имеет множество полезных свойств, поэтому на протяжении многих веков оно подвергалось истреблению. Сейчас кувшинка занесена в Красную книгу и это прекрасно, что мы можем полюбоваться краснокнижным растением здесь. Применяется в медицине. Но самостоятельно лечиться ей не стоит. Ну и, конечно, не обижайте красотку. По легенде, содержавшейся в житии Андрея Боголюбского, белый камень для постройки церкви был вывезен из покоренного Андреем Булгарского царства. Однако эта легенда опровергается историческими фактами и результатами анализов белого камня. Храм Покрованы Нерли олицетворяет период расцвета Владимира Суздальского княжества при Андрее Боголюбском. Для церкви Покрова было выбрано место чуть более чем в километре от княжеского дворца при впадении Нерли в Клязьму. Позднее устье сместилось на юг, оставив после себя старицу. Устье Нерли находилось на пересечении важных торговых речных путей и служило воротами во Владимирскую землю. Здесь корабли поворачивали как ко княжеской резиденции, Отсюда разворачивалась панорама на Боголюбово с княжеским дворцом и на город Владимир. С 1992 года церковь Покрована Нерли входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Белокаменные памятники Владимира и Исуздаля». Боголюбовский луг же ныне является особо охраняемой природной территорией и историко-ландшафтным комплексом регионального значения. Если вы решитесь посмотреть главные достопримечательности города Владимира, то Боголюбовский луг и храм Покрова на Нерли – это обязательное место к посещению.